Осьминог, на этот раз не Сосник, На этот раз ты проиграл. Отсутствие-хи-хи-хи-хи. <мы> <пу> <пуля> Кто прячется? Паска и паука. Это мы еще посмотрим. Силы оставляют меня, а меня, меня запросто могут сорвать с <пула> Отдых то, что мне нужно. <пула> <пула> <пула> Вон там, человек. Она выстреливает сама по себе. Я ценю стиль, но лучше быть менее заметным. Эй, сержант! Иди нахуй, кандон! <пуская> Разве зоопарк не в другой стране? Опять этот паук. Пора кончать. Наточу себе когт. Мне нужен ответ сейчас, сас. Я, я не понимаю. Поймёшь. Что это было? Профессор Джон Сентер. Не, нихуя. Нихуя тебе.